Музыка и музыка ай какая-то Рубанная ну, мама, давай,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 Ужин, а -а -а. Я идут такая взят, не нужен. я иду такая Тут, дольчика, бам, такая взят. Но не можешь Очень гоманная, очень гоманная, очень гоманная, очень гоманная. Очень гоманная, Давай. Я иду такая стая. Я иду такая два два два два два два два два Ок. Инь на. я завтра иду в институт тут и я буду сейчас снимать сегодня это сегодня не это который я сейчас снимаю мою буду снимать ждите пока смотрите видео, которое я вышел 15-57 минут назад, вот посмотрите прямо сейчас, okay? и подпишитесь, чтобы у меня было 49 подписчиков, давай сделаем это, пожалуйста, Короче. Короче. завтра, после школы должен быть 500 подписчиков, давай, Забьем, пожалуйста. Пожалуйста, я стараюсь. Мне okay. я yeah, Я напишу как. Mm -hmm. да.